с любовью из моего домика в деревне. Наступил сезон мяты. О, как же у нас замечательно пахнет. А вы любите чай с мяты? Я его обожаю. И вообще говорят, что чай из мяты это женский чай. И ведь это так. И это так. Я завариваю. Зашла вот в летнюю кухню Заварила себе, вот видите там, листочки свежайшей мяты. Купила себе вот такую крышечку на Алиэкспрессе. Исключительно, она как-то так очень хорошо держит тепло в бокале. С удовольствием пью чай. На улице, что у нас потоп и дождик, вот зашла сюда и думаю... Задам-ка я вам вопрос, вопрос, любите ли вы мяту, чай с мятой. Чай с мятой очень успокаивает. Я вот пью его регулярно на ночь. Это вот это напиток богов называется. А ведь сейчас самый сезон мяты. Так что мое сегодня видео о полезных свойствах мяты. Попробую. Чаёк у меня заварился. Ой, какой удивительный запах. М -м -м -м -м. Чудо. Вы знаете, мы были в Нидерландах, и чай из мяты подают просто как совершенно отдельный напиток. Напиток-бальзам, скажем так. Вот. И пьют его люди регулярно. Но почему же мы это не придаем значения тому, что у нас растет прямо вот здесь, в огороде, на грядке? Они иностранцы не выращивают сами ее, они еще и покупают, еще идут, идут в ресторан для того, чтобы попробовать чай с мятой. А у нас вот он, ресторан, дома. М -м -м. Исключительный чай, исключительный запах такой. М -м -м. А сколько здесь полезностей в этом чае. Огромное количество. Мята – одно из самых популярных лекарственных растений. Один из наиболее важных компонентов мяты – это эфирное масло. Его количество в листьях достигает 2,5%, а в цветочках еще больше – 6%. В мяте находится ментол, что придает им своеобразный свежий аромат. Кроме аскорбиновой кислоты, в ней содержится много других витаминов представителей группы В. Она богата ценными макроэлементами от фосфора, натрия, калия до кальция, и калия. Не менее широко представлены в мяте и микроэлементы. Причем главные из них это железо, цинк, марганец, медь. В ее листочках, стебельках, соцветиях много пищевых волокон, насыщенных жирных кислот. Такое разнообразие целебных веществ позволяет мяте оказывать комплексное воздействие на организм. Она обладает противовоспалительным антисептическим, релаксирующим, анестезирующим и умеренно слабительным действием. Лечебные способности мяты таковы. Ускоряет выздоровление при простуде, оказывает мочегонное действие, стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы, тормозит старение, так как является мощным природным антиоксидантом. Возьмите, женщины, этот пункт на вооружение. Укрепляет нервы, тонизирует с утра, и успокаивает вечером. Снимает рвотный рефлекс. Приводит в порядок обмен веществ. Женщина мята оказывает большую поддержку в деле здоровья и красоты. Мяту в народе называют женской травой. Ведь для организма представителей прекрасного пола она полезна. А именно снижает негативные симптомы при климаксе. Помогает бороться с токсикозом. Снимает женские воспаления облегчает состояние во время критических дней. А Окажется, из листьев мяты устраняет застой молока у кормящей женщины. Ну как же не любить такой траву? Приятный вкус, свежий аромат и все это для пользы здоровья. Секреты заваривания чая с мятой таковой. Стандартный способ ⁇ это заваривание мятного чая на 250 мл кипятка добавляют одну столовую ложку сухой измельченной мяты. Настаивают чай 15 минут. Необычайно вкусная будет мясная вода. Это 1-2 пучка свежей вы залить пол-литра пол -литра чистой воды и просто и можно просто добавить одну чайную ложку мяты в черный чай. Для приготовления лечебного напитка подойдут другие рецепты. Чтобы получить настой, который поможет снять боль в сердце, следует взять 2 чайные ложки измельченных листьев, заварить на один стакан только что зацепевшей воды, оставить на 20 минут, процедить и пить по 150 мл один 3 раза в день. Чтобы сделать отвар, понадобится 15 грамм тушеной травы ее заливаю тремя стаканами и 50-10 минут настаиваю в течение получаса и принимаю по одной столовой ложке по 3-4 раза в сутки. Пейте чай из мяты и будьте здоровы. Друзья мои, я прошу вас в комментариях написать, а как вы относитесь к тому, чтобы пить чай с мяты? Пьете ли вы вообще чай с мятой? Мне очень интересно. Пишите в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Мир вашему дому, друзья мои.